Приветики, привет, мои дорогие! Вы смотрите канал Савай ЛПС и с вами Моника. Сегодня мы с вами гоу-гоу, идем гулять! Погодка прекрасная, стоит очень теплая погода, невероятно красиво. И у нас отличная цель. Я насмотрела на Авито двух потрясающих пэтиков. Я так счастлива, что они продаются именно в моем городе. И я могу просто сэкономить на доставке и сходить сама и забрать их. ю -ху! И, конечно же, мои дорогие, я беру вас с собой. Поедем вместе и посмотрим всякую красоту и заберем этих пэтиков, после чего я вам их покажу. Я вперед-вперед! Такой вот медведик живет у нас в городе. Он обнимает бревнышко, любит лес. Смотрите, какой здоровенный Бэтмен! А это наш. Магазин комиксов. Короче, то всякую ерундистику продают, но мы с вами сегодня сюда не пойдем, в следующий раз бежим. Наш ночной город, красота. А видите, там вдалеке шпиль? Это наш вокзал, самый центр города. Ну что ж, вот мы с вами уже дома. И сейчас я покажу вам своих новых пэтиков. Я ужасно счастлива, что смогла купить их. М -м -м. Вот она моя красавица. Посмотрите, какая она миленькая. Это же персик, это розовый персик. Посмотрите, какая она хорошая. Если я правильно помню, это LPS. Персидская кошка номер 1436. Я достаточно долго ее искала. И я вот так удивлена, что ее можно было купить у нас в городе. Слушайте, ребята, ну знаете, сколько она стоила? 150 рублей. Это вообще, это ни о чем. Это очень дешево. Посмотрите, какая она красавица. Я очень счастлива, что она у меня появилась. Посмотрите, какие у нее миленькие пяточки. Все, она такая хорошая. И она вся в облачках и вся в радугах. Посмотрите, какая неженка. С цветочками. У нее радуга даже на хвостике есть. Она очень классненькая. Мне она очень нравится. Добро пожаловать домой, Пышечка. Мяу. А второй пэтсик, который продавался вместе с этой Пышечкой, это вот эта стоячка. Конечно, я понимаю, ребят, кто-то бы очень обрадовался, купив просто стоячку за такие деньги. Тем более, что она обалденного качества. У нее, посмотрите, какие сверкающие глаза. Я не удивлюсь, если это вообще оригинал. У нее хороший мягкий шарнир. Но девочка мне сказала, что он, у нее, они, уже, она уже у нее очень давно. То есть, я предполагаю, что это, скорее всего, оригинал. Хотя она без магнита. Она без магнита, но мне кажется, это оригинал, ребята. Вот такая миленькая очаровашечка. Но честно, если бы мне у меня была возможность выбрать, я бы просто бы взяла одну пышечку, потому что так, такая кошечка у меня уже есть. У меня есть такая кошечка, это вы знаете, что значит любовь. Это Тейлор и еще ее сестренка Стефани. И теперь, ребят, опять нужно придумывать имя для третьей кошечки, третьей сестренки. Но она очень классная и я не жалею, что взяла ее. Она вся такая чистенькая, вся такая мимими, -ми -ми, вся такая хорошенькая. Но девочка продавала их вдвоем. У нее всего два пэта осталось, и она их вдвоем продавала. Поэтому я их так и взяла, как она продала. И, конечно, я не могла пройти мимо теплообмена. Поэтому я набрала кучу всяких аксессуаров. Я сейчас их расставлю, вам покажу. Это, конечно, не оригинальные аксессуары от пэтов, это просто всякие штучки миленькие, всякие мимимишечки. Посмотрите, какой хорошенький пингвинчик, вообще такая чаровашка. Мне кажется, что он очень похож на те игрушки, которые есть оригинальные у пэтов. Также мне очень понравилось вот это сердечко на лямочке. Оно напоминает то ли сумочку, то ли вот у пэтов есть такой аксессуар, фотоаппарат, например, на, на похожей лямке. Вот, и сумочка такая миленькая, как корзинка у Пэта, собачка. Еще одна миленькая собачка, Смотрите, какая она хорошенькая, вообще прелесть-прелесть. Вот эта вся мелочевочка, я за нее заплатила в теплообмене 100 рублей, за все вместе. Вот. и считаю, что это очень здорово. Смотрите, лошадка, ее можно куда-то на фон поставить, когда снимаешь. Она у такая миленькая все очаровашечка. Посмотрите, какая хорошенькая. Не знаю, какая конфеточка такая, кисенькая конфеточка. Ее можно тоже как, ну, как, как подушечку даже на диванчик положить. Вот. Э, смотрите, еще чашечка. У меня, кстати, вот чашечек с чашечками дефицит. Прям таких вот, чтобы можно было, например, карандашики сюда положить. А еще я вообще балдею, ребят, маленькие ножнички, пластмассовые. Такие хорошенькие, вообще класс. Я такие, кстати, да, я даже не знаю, вот с чем они шли. Я увидела, так обрадовалась сразу и все. Вот, еще расчесочки. Эти расчесочки, по-моему, от наборов лего. Но не могу точно сказать, но они такие тоже фирменные, классненькие. И вот этот столик мне он очень нравится вообще. Такой прям м -м, качественный туастик, все красиво. Вот, Деревцы тоже миленькое. Я люблю деревья. Часто их использую как декорация. Вот эти фигнюшки на ногах. Такие парички, луковички. Я даже не знаю, что это. То ли это троллики, то ли это вообще кто это такие, Но у них цвет обалденный. Они такие хорошенькие. Огонечки такие. Вот, свиночка, Такая пышечка. Она, кстати, ой. Видите, она такая мягенькая, прикольненькая. Вот еще мне понравился вот этот вот толстопятик. Посмотрите, какой хорошенький. Я не знаю, мне кажется, что это вообще игрушка из киндер-сюрприза. У них там их было три штуки одинаковых. Я взяла одного. Мне он так понравился, он такой прям хорошенький. Вот лягушка с париком Тролля, это вообще прикол. Такая гремучая смесь. Это подружка нашего Фрути. Вот Фрути пришел. Привет, кто? Я лягушка, подружка. Короче, забавно. Вот енотик, крошка енот. Тоже собачка. Это Топстер Слонотоп из мультика Про Винни-Пуха и Слонотопа Кстати, я очень люблю этот мультик Вообще, я его второй смотрела И песенки в нем такие хорошие Замечательные, вообще, самый добрый мультик Пусть он тут стоит и из ложки кушает вот. А это, по-моему, это по-моему спайк, да? Я точно не помню имя этого товарища По-моему, это, спайк из... Это питомец из My Little Pony Правда, раньше они немножко по-другому выглядели. Вот. вот. Такие вот покупочки. Еще такой котик. Тоже симпатичный. Но главное, ребят, главная покупка, это вот эта пышечка. Главная покупка сегодняшнего похода. И цель этого похода и всего этого видео, это вот эта красавица, ребята. Она мне очень-очень-очень нравится. Она такая миленькая вообще. Просто восторг. Так что вот такие новости канала сегодня у нас пополнение в коллекции, ребята. Я очень благодарю вас за то, что вы сегодня были со мной, смотрели мое видео. Если вам нравится видео из серии GoGo, Go», ставьте лайки, пишите комментарии в сообществе канала. Также обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Потому что впереди у нас всего очень-очень-очень много. Я была очень рада поделиться с вами радостью сегодняшнего дня. Также желаю, чтобы у вас все было хорошо. И до новых встреч, друзья. Совсем.